Значит, что же такое сетевой маркетинг и э, с чем его едят? Ну, для начала. То есть самый важный пункт, который нужно понять э, партнеру сетевой компании, самый-самый-самый важный пункт, что сетевой маркетинг это система продвижения продукта и сервиса клиентов. Вот многие люди эту вещь не понимают. Для людей э, очень часто сетевой маркетинг это.. Э, скажем так, возможность заработка. Для некоторых чудиков это возможность какого-то быстрого обогащения. Вот, поэтому давайте возьмем как бы основу. Это система а -а -а, продвижения товара и сервиса клиентов. Это многие люди а хотят и мечтают продавать товары. Да? Некоторые начинающие предприниматели, некоторые уже опытные предприниматели, некоторые уже гиганты бизнеса. И гиганты бизнеса стремятся к тому, чтобы продавать расходники. Что значит расходники? То есть продаются автомобили такого качества, которые через 5 лет можно просто выкинуть. Продаются принтеры по цене картриджа. Почему? Чтобы картридж потом покупался. Вот, то есть, грубо говоря, там принтер Epson, принтер там, Canon, принтер, принтер Xerox продается по цене там, на, на доллар дороже, чем стоимость нового картриджа для того, чтобы этот принтер заправить. Почему? Потому что компании уже не зарабатывают на продаже принтеров, они зарабатывают на том, что люди потом тратят денежку на скажем так, на обслуживание, на расходные материал, то есть вот такие компании, как допустим там Beeline, МТС и так далее, то есть они зарабатывают на сотовой связи, то есть зарабатывают они больше, чем компании, которые занимаются продажей телефонов. Потому что телефон мы покупаем, на нем не такой расходник, как на связь. Вот, точно так же интернет, продукты питания, там газовая, нефтяная отрасль, и так далее. То есть, все больше и больше компаний стремятся к тому, чтобы продвигать товары, которые расходуемые. В бизнесе как раз имеют сумасшедшую ценность, товары расходуемые. И многие люди совершенно не понимают что если они поступают в сетевой маркетинг, то товар должен быть расходуемым. Вот, и поэтому, когда мне многие, ну скажем так, не понимающие люди говорят о том, что продукт этот покупается всего один раз или там новичок там вступает в компанию всего один раз, там и какой-то там взнос вступит или не платит, это говорит о том, что человек либо недалекий, но с точки зрения понимания этого бизнеса, вот, либо даже не хочет разбираться в том, насколько важный Создавать сеть именно с расходуемыми товарами, которые нужны обычному человеку. Вот. Наша основная задача сетевиков создать структуру, с которой мы сможем, если создадим структуру, возможно, если мы будем работать с расходуемыми товарами, которые окажутся нужны этим клиентам, получать пассивный доход. То есть, грубо говоря, первое условие это вообще создать структуру, второй момент создать ее там, где клиенту будет нравиться товар.